Надо отправиться чуть назад, как раз 1800-е годы. А часть средств, которые Екатерина дала кредитам, город пускает на покупку часового механизма семейства Эльфстрёг, с которыми они договорились. Как раз-таки вы можете обратить внимание, что отверстия под циферблаты, которые, которые смотрят на западный восток, они аккуратненькие кругленькие. Аккуратно, хорошо проделаны. А вот те, которые смотрят на юг и на север, они более такие сжатые. Ну, потому что они были проделаны уже после того, как башня была построена. Его стены прошивали позже. А почему вы выбрали часовый механизм семейства Эльстрема? Все довольно просто. Есть две причины. Во-первых, семейство Эльстром довольно знаменитое в то время, финское э, семейство, которое производит часы наравне с швейцарцами, правда, подешевле. Э, живет, живут они до сих пор в небольшом финском мануфактурном городе до сих пор производят часы, где были стали литейные заводы, металлопереработка, ну где же еще часовщикам находиться. А вторая причина у них в выбор был свой собственный часовой магазин, где были специалистов по ремонту часов и была налажена система доставки на частей. Поэтому логично что надо заказывать те, которые как можно быстрее починят. Механизм был качественный и его приходилось стабильно.